но финал верхней сетки для команды в атаке стал не самым лучшим финалом посмотрим как они проведут его в нижней сетке да тем более будут у них соперники в виде команды работяги которые сегодня свои два матча уже разбомбили. Ножи, кстати говоря, выиграли э, в атаке, и начинают они в обороне. Но это уже, опять же, избитая история, да, я частенько говорил, что команда в атаке делают, на мой взгляд, не совсем правильные выборы, когда они начинают в слабой стороне. И вот здесь, я думаю, все-таки, что лучше начинать сильный. Ну да ладно. Состав работяги — это тракторист, газелист, бригадир, жопастый комбайнер и бухгалтер — а в атаке сегодня, как вы видите, да, вот Никита Б, Никита К, Евгений У, Виктор К и Алексей Г. А вот такие у нас сегодня никнеймы. Ребята подписались своими именами, но так и будем их называть. Значит, Никита, Геностас, все вот эти вот ребята. А ну, конечно, Евгений, Виктор, Алексей. И два Никитки. Ой-ой-ой, комбайнер. Ну нельзя отпускать. Серьезно? Ну, опять же, повторюсь, не знаю, что более странно. Кто ножи выиграл, ножи выиграли в атаке. Такое я уже видел, короче, когда ребята в атаке выбрали слабую сторону и потом очень сильно очень с проблемами пытались отбиваться. Работяшки же, в свою очередь, занимают точку Б, занимают весьма и весьма успешно, с потерями лайфбара, но, тем не менее... Все-таки прошли, да Конечно, тут легко будет их достреливать Фактически Алексей, минус бухгалтер Минус бригадирша И все больше и больше э, Побитых игроков Ну, вы сами все видите, да Сбривают одного за, за другим, сбривают Еще одного выбрили, ну и все Это ГГ, дорогие друзья в атаке выигрывает пистолетный раунд. Парадоксальнейший на самом деле пистолетный раунд. Я вот вообще не мог поверить, что он именно так закончится. А, Как-то вот 5 в 3. Слишком легко, на мой взгляд, проиграли пистолетку. Чё за работяги? Я что-то пропустил. Володя, ну конечно же пропустил. Конечно же пропустил. Естественно. Команда работяги это команда Хоп Хей собственно говоря, которые перестали играть под знаменами команды хопхей hey, и теперь они называются работяги, просто потому что вот они захотели быть работягами. Но на самом деле просто там капитан забил болта на команду, ничего нигде не узнавал, не договаривался, не... короче, ему было пофигу на турнир. Команда обиделась и сказали, мы не будем больше играть под никнеймом хопхей hey, теперь под клантегом. Теперь мы... Те самые работяги, которые трактористы и так далее. Ну, точку Б почему-то вдруг решили в отдачу сыграть точки Б. Я понимаю, что с девайсами ретейкать это гораздо проще, чем на галике, но риск. Риск — это раз, один пункт. И второй пункт, тоже не менее важный, собственно говоря, это, на мой взгляд, возможность поставить бомбу, да, то есть плюс деньги. Не знаю, зачем в атаке позволяют своим соперникам зарабатывать баблишко на ровном месте. Все-таки от такого нужно было бы держаться подальше. Азис, приветствую вас, и Радо вам тоже большущий-большущий привет. Вот вам кулачок. Рамба, приветик. <coughs> ну а на табло, дамы и господа, 2-0. Собственно, работяги, естественно, ввиду поставленных бомб. Что в пистолетном раунде, что сейчас. Во втором. Спасибо вам за подписку, Рамба. Имеют достаточно неплохую возможность а, сделать весьма и весьма уверенный байраунд, которым они и а, пользуются. А что за турнир, так, Рамба? Одну секундочку я вам сейчас скажу. Я вам сейчас скажу, что это за турнир. Оп. Вот тут вот турнирчик у нас проводится, вот... Почитайте, поинтересуйтесь, если хотите Виктор и Евгений Первые минусы на приеме Работяг при выходе на точку А Ну а дальше начинается опять вот эта эпопея Со сверхмедленной Атакой 47 секунд То есть почти минута уже прошла Работяги, кроме как потерять двух игроков К сожалению, больше ничего не из себя не сумели изобразить И бухгалтер последний в живых остался Завтра гранд-финал Да, да, завтра гранд-финал В 19.00 по московскому времени Нет, на сегодня это последняя игра, дорогие друзья Последняя а, На что турнир? Завтра озвучу Увы, но а, Призовой фонд держится в секрете До финала Завтра гранд-финал, и поэтому завтра я озвучу, за что все-таки команды бились и за что будут биться в последнем своем матче. Ну, бухгалтер у нас просто на сейве, собственно говоря, спрятался, притаился под большим квадратом, оппонентов нет, выжить удалось achievement unlocked, но надо понимать, что все-таки отдача девайсного, от девайсного раунда даже для атаки бесследно, как правило, не проходит. И если работяги сейчас будут постоянно, опять же, hold, hold, hold, hold, hold, при том, что это не будет работать, то будет все грустненько, да? За удлинитель стройником борьба идет. Ну, а кстати, как сюрприз может быть и такое, да? Вполне. Почему нет? Комбайнер. Оп. Жопастый. Жопастый. Во, видите? Быстрый раунд. И как хорошо он сразу заходит. Черт возьми. Ну на каком языке это нужно объяснять команде работяги, чтобы они понимали, что их холдящие страдки не работают уже 500 миллионов лет. Ну уже давным-давно никто такое не выигрывает по-нормальному. Потому что никто давным-давно нормально это играть не умеет. Тем временем Виктор остался последний. Один против двоих. А... На мой взгляд, мертвая ситуация. Но тут, конечно, как пойдет. Ну да. Бухгалтер вовремя успевает подскочить на мид и забирает своего соперника, не позволив ему даже начать дефьюз-бомбы. Счет 3-1. Вот, Сомчик здесь мариночки закидывает сердечки. Всем привет, я опоздал. Какая игра? Подскажите, спасибо. Каблан, приветствую. Это уже третья игра, и на сегодня по совместительству она последняя. Снайперская винтовка. У Евгения появляется куча девайсов у игроков обороны. Но, разумеется, куча девайсов у игроков атаки. Правда, почему-то же опасные на дигле. Вот это для меня задачка. Вопросик. Здравствуйте, какие страны играют? Здесь сборные солянки, здесь не какие-то конкретные страны играют Ну, если вам прям важна градация по странам, то все команды представляют Россию Но состоят они а, далеко не все из пятерки русских игроков Там вот как сегодня уже озвучивались и узбеки, есть и эстонцы Полным-полно там интернациональных ребят Разваливают сейчас игроков обороны, я не побоюсь этого слова Тут действительно развал полнейший Евгений последний Со снайперской винтовкой Убежать вообще не получится. Вообще-вообще не получится. Ну, я думаю, команда в атаке должна сейчас объявить Сафари на своего соперника. <coughs> Потому что АВП надо выбивать. Сколько завтра карт? Завтра один матч формата Best of 3. И победит команда, выигравшая две карты. Соответственно, завтра будет либо две карты, либо три. Реально всему руками и ногами за... Всеми, наверное, да, руками и ногами за пролетариат. Но, смотрите, как бы, опять же, здесь сейчас сильная сторона у работяг. На Дасте уже было то же самое с Галиными узбеками, когда работяги показали атакующую сторону просто, отменную, выиграв ее 12-3. Здесь может быть то же самое, но... Но команда в атаке — это не совсем то же самое, что Галин Узбеки. И команды абсолютно на самом деле по скиллу разные. Команда в атаке, на мой взгляд, более сильная команда по скиллу, по личным перестрелкам. Евгений. Засыбленная снайперская винтовка приносит один из минусов. Далее после разменов численный Перевес. Достигнут игроками атаки. Промах от Евгения. Что ж ты, Евгений, сегодня целый день мажешь со снайперской винтовки. Да жапастой не успевает уйти с коннектора. Алексей остается один против двоих. но ну, и опять же повторюсь, ситуация скорее мертвая, чем живая, потому что здесь сейчас будет организован перекрестный огонь. Соперник в сайде, соперник под скрипом. И зайти на точку с таким раскладом, как по мне, будет практически невозможно. Собственно, минус от бригадирши и счет 3-3. Но при этом при всем работяги, как по мне, в обороне играют лучше. Может быть, может быть. Но мы не видели работяг в обороне на карте Тускан. Поэтому, может быть, они играют в обороне лучше. Мы видели их в обороне на Дасте, видели в обороне на Инферно. Но Тускан это все-таки другая карта. Да, оборона, я не спорю, у Роботяк оборона очень-очень хорошая. Александр, уже известен первый финалист? Да, Радо, конечно, это Анви. Команда Анви. Они же выбили команду в атаке еще... Когда? Позавчера. Или вчера? Что-то я заблудился уже в днях. По-моему, вчера. Нет, не вчера. Или вчера? Блин, стыдобень, что-то я заплутал. Да, вчера, черт возьми, вчера. Виктор, Евгений. Развалили чуть-чуть сейчас игроков атаки, но бригадирша с бухгалтером, заметьте, заметьте. Постоянно остаются вдвоем. Ай-яй-яй, а, что-то там дела какие-то есть, да? У бригадирши с э, э, бухгалтером. Определенно есть. Определенно есть какие-то дела. Жаль, мало, нюка и трейна. Соглашусь отчасти. Согласен, что жаль, мало трейна. Не согласен, что жаль, мало нюка. Мало нюка это хорошо. Анви уже дважды выбивали в атаке. Как это? Имеется в виду в групповом еще этапе, что ли? Ты смотри, они еще и... Еще и устанавливают. Я в шоке. Что сегодня с командой в атаке вот происходит? Мне очень интересно на самом деле, да? Это прям не те самые ребята, которые играли с командой Анви. Там прям они боролись, а тут, ну вы видели, какой раунд сейчас. Почти отдали. А может и отдали, кстати, бригадирша. Нет. Все-таки отбивает Алексей точку Нет дефьюз китов на достаточно времени 4-3, но это опять же Очень плохо для обороны Ну очень плохо Да в группе, а, ну тогда да Я просто думаю, как они могли их в сетке Два раза выбить, это же невозможно <laughs> Ну могли в теории, но если бы Анви и сами проиграли, попали в нижнюю И там опять сыграли бы, ну типа вот Только таким образом, тогда да Жаль нет Форджа и Хела. Ну Хел еще не знаю как бы такая штука на любителя все-таки. Но вот то что форжа нет это да я согласен это жаль это жаль. Хел прикольная карта тоже можно было бы посмотреть. Работяги между тем. С пистолетами и одним девайсом. Вот вроде выигрывают, выигрывают раунды. А куда деньги все подевались? Непонятно. Бухгалтер. Энтрифраг по Виктору. И даже уже второй девайс появляется в составе команды. Работяги. Даже закупаться не надо. Соперники и так отдадут. Хелл, не играли 5 на 5 вроде. Играли, играли. прям под самый занавес. Парочку, по-моему, турниров играли. Буквально. Если я не ошибаюсь. Ну вот, кстати, вот Женя Вастей как раз... Тот самый человек, про которого я говорю, который в истории Counter-Strike знает, мне кажется, просто все. Какие карты, какие версии и когда выходили, это да. 4 в 4 ситуация, расстрелы продолжаются, но снова просто, я не могу, я сейчас уже... Э, просто умру от старости. Пока дождусь, когда работяги уже наконец-то на какую-нибудь точку хотя бы выйдут. Реально умру от старости. Не доживу, да. Поставленной бомбы хоть где-то 2 хп у бригадирши Со всех сторон давят И минус от Алексея по бригадиршам 5-3 Во-во-во, арбалет кап играли Да-да-да Она же, по-моему, как раз под них и создавалась Если я не ошибаюсь, да, Жень? Поправь, если я обшибся Но, по-моему, как раз она под них и делалась под арбалет капы. Там же, как этот, типа, конкурс, да, был или что-то. Я помню, ты мне тогда рассказывал эту историю, но я мог какие-то нюансы запамятовать. Обоюдный девайс, не, дорогие друзья. Экономический отработяк э, пролетел в трубу. С минимальными, кстати, вообще э, потерями для команды в атаке, что, естественно, очень и очень здорово закрепляет их экономичес в экономическом плане. То есть, появляются. Uh, уже очень много дефьюз китов 4 на целую команду Ну и в общем-то Когда контры постоянно начинают закупать диффуза Это значит то, что у них с деньгами Все шикарно Иначе никогда их не покупают Дифуза это то, чем пренебрегают любые игроки Играющие в Counter-Strike в обороне Всегда Бухгалтер Жесткий хэдшот по Виктору И проход на точку А перестрелка сотни ну соперник ретировался Евгений 5 кп всего-то навсего из дома уже, наверное, Евгений не выйдет. Минус от тракториста. Жапастый И снова тракторист, дорогие друзья. Точка А упала. 5-4. <кос cortar sound> <кос gray> <кос magneticESIN> <кос accessibility> Кстати, дорогие друзья, позвольте немножечко отойти от темы этого турнира. Чуть-чуть... А, ну. Скоро будет очень интересный стримчик по очень интересной разновидности counter strike То есть это КС, в котором был один режим, который на стадии бета-тестирования из counter strike вырезали. То есть многие даже и не знают, что он вообще когда-то существовал. И скоро эксклюзивчик, если можно так сказать, подъедет. Но пока это все, что могу сказать. Александр, покажите тап, пожалуйста, пожалуйста, кессон. Смотрите на здоровье. Видите, у нас тем временем убегает на сейф, а счет становится 5-5. Ну, собственно... Если вы спросите, допустим, мою супругу, она сегодня, правда, на трансляции не присутствует, но вы можете так вообще, если она вдруг забежит. Да, она подтвердит мои слова, я сегодня ей сказал. Света, знаешь, какие сегодня катки будут? Первая будет катка потная, вторая изи и третья потная. Пока ребята не сбиваются с курса Который я наметил Condition Zero? Нет, Condition Zero Это отдельная Counter-Strike а здесь именно все это касается Именно вот в 1.6 Эта штука должна была быть, но ее вырезали Да, там был конкурс На мапу для арбалета, было вроде 67 Карт заявлено, выбрали The Hell И Это восьмая версия The Hell, Hell. Ее назвали для капа, оригинальное Название было другое что-то ДХЛ и ДХЛ. Они сейчас играют или запись? Они сейчас играют. Или запись. <laughs> сейчас, конечно, сейчас онлайн. Трактористы жопастые. О... О, спасибо за донат большое. О, развалили остатки игроков обороны, находящихся на точке А. И вновь тот самый Витя. Которого настигло проклятие медитатора. Сейф в каждом раунде. Ну ладно, на самом деле, конечно, нет. А просто... А что здесь еще Виктору делать? Идти выбивать? Глупо. Просто максимально. Ну, работяги вырываются вперед на один матчпоинт. Спасти випа? Так этот режим есть в Counter-Strike. Карты АС, если я не ошибаюсь, да? Формата АС, нижнее подчеркивание, Oil Рик. Если вы ее запустите, там будет вип. Один из контров станет випом. С 200 арморами, 100 хп и юспом. Кто скажет прошлый ник тракториста? Ой, я бы, наверное, предположил, что это какой-нибудь равиль. Но могу ошибиться. В первой половине АВП не будет, походу. А, я бы думал, на самом деле, здесь АВП не нужно ни одной команде, ни другой. Вот насколько бы оно, конечно, перспектив не открывало для коллективов, но думаю, все-таки от этого девайса сейчас стоит воздержаться и максимально эффективно попробовать реализовать именно калаши и эмки. Жопастый! Жопастый и тракторист! Ну, короче, и этот раунд, по всей видимости, спасти навряд ли удастся игрокам коллектива в атаке, поэтому придется отдать еще один, а там уже не за горами экономика. Да-да-да. Тракторист, наверное, Равилька. Во-во-во. Ну вот и мне почему-то так кажется. Я не знаю почему, но мне почему-то кажется, что это Равиль. О, да, Равиль... Ты смотри, реально Равиль-тракторист. Вот она, чуечка не подвела, дорогие друзья. Ну, чё. Ниндзя Дефьюз, ага-ага. При том, что, кстати, времени на ниндзя Дефьюз времени и так не хватало. 7-5. По КЗ мапу устроить турик. Ой, это, кстати, было бы забавное зрелище. Так, я сообщение от Жени не успел дочитать. Потом, после капа, спустя год, автор доработал и переделал карту. Пять версий еще было. И last версия The Hell называется The Shell версия 5. Ничего себе. Вот это да. Вот видите, я же говорю, Женя знает столько по Counter-Strike. Сколько не знают очень многие люди. Вообще вот прямо это кладезь. Кстати, в группе Женьки Вастея можно найти очень классную сборочку по КСУ. Просто превосходную. Вообще все-все-все. Открывашка на точку Э. э. А, вот это сказанул. Открывашка на точку «Э». Готовится от команды «Работяги». Тракторист прям сходу пинает ногой в голову Виктора. Далее Никита получает ногой туда же. Следом Евгений получает туда же. Я не очень понимаю, почему в атаке выбрали оборону. Ну, вообще отказываюсь это понимать. Надежда на камбэк во второй половине. Единственное объяснение. Никита 2 кила делает. Но 13 хп остается, кстати. О, как рискованно Никита пытается сыграть. Ты смотри, на таран! На таран, ну это абсурдненькое явление это на самом деле бригадирша. 2 кила и 8-5. Первая половина, а точнее победа в первой половине, достается коллективу работяги. Но если, например, 8-7, да и 9-6, по-моему, это круто. Круто получится. Даже не Дэшелл, версия 5, а Дэшелл А5. Чутка ошибся. Вот это да. Новая точка для бомбы, точка Э. Я, кстати, играл как-то раз с тремя точками. То есть А, Б и С. На Дасте втором. Я таких огромных дастов вторых не видел. Там прям реально отстроенная точка С. Находится позади меда. А, ну, дорогие мои друзья... Я даже не успеваю просто договорить свою мысль, как работяги прочухали, да, что быстрая атака, кстати, приносит достаточно неплохие плоды, да. И видите, под конец первой половины разыгрались на такой бешеной э, скорости. Это просто... GG. Это просто GG. Не хочу спорить с уважаемым комментатором, но на фасткапе, например, тоже чаще на на тускане КТ выбирают, считается, что деф сильнее. Hm. Ну, смотрите. Uh, у атаки больше контроля карты. Я не утверждаю, что атака сама по себе сильная здесь сторона, да? Всегда это строится из-за чего, да? То есть это строится из владения карты. Картой. Uh, куда игроки атаки добегают первее куда первее добегают игроки обороны. Вот атакующая сторона на тускане до ключевых позиций добегает первее. И именно поэтому они считаются сильной стороной. Просто вопрос в том, что очень многие этого не понимают и этим не умеют пользоваться. Вот она вся огромнейшая, дорогие друзья, трагедия карты Тускан. То, что ее на самом деле играют часто, но вообще не понимают, как ее надо играть. Вот в этом и вся финтиклюшечка и вся заковырочка. А в остальном. Я всегда говорю, что любая команда может играть и за слабую сторону сильно. Тут вопрос, как, кто за какую команду играет, да? Между командами разница, в общем. 4 в 5. А, оборонка, оборонка, оборонка, да? Вроде энтри сделали, но даже второй сделали. Вот и сдулись опять. <смех> ну, далее Два в три Два в два Ну, сейчас еще бы и такое отдать Ребята, ребята, мои дорогие Мои многоуважаемые ребятушечки Мои Самые лучшие зрители Мои самые дорогие подписчики если вы мне хотя бы кто-нибудь предоставит цифры по владению картой, я вам на 500 миллиардов процентов соглашусь с вами в том, что оборона сильнее. Но вы реально очень сейчас неправы. Вы загуглите просто, загуглите. 52 на 48, если я не ошибаюсь, атака сильнее. Точка. Все. Вот хоть укакайтесь, хоть уписитесь, хоть ножками по полу стучите, хоть потол потолок головой пробивайте, большей частью карты владеет атака. Все. Все. Ну, вы понимаете, вот это как бы кто бы и не упирался, это неизбежность. Вот есть просто процентное соотношение. Оборона владеет 48% карты с самыми ближними респаунами. Атака с самыми ближними 52. Вот и все. Так что давайте не будем спорить. За мной, правда, за мной цифры. Вот вам, пожалуйста, атака. Ворвалась на точку Б. Где же человек, спрыгнувший в зигзаг и перерезавший пол карты? Вопрос. Хер его знает, да? Правда? Хер знает, где. Ох. Чудны порой бывают людям. Евгений и Никита. По минусу бригадирша забирает Виктора Жапастый. Жапастый остается в соло. Пум. Но не попали в жопастого при этом. Кстати, у жопастого нет диффузов. Поэтому тут шифт не, не самый лучший друг и товарищ в данной ситуации. да, Очевидно становится. Но все-таки это 10-6. Работяжечки забирают. Кнайф за это признается, кто лучший. Так, чё? Ребятки, го, прожмем лайк и добьем до 100. Чуть-чуть осталось. Кстати, да, 19 лайкосиков было бы неплохо. А Кнайф за это признается, кто лучший игрок турнира. А, так Володь Дуримар. Пфф, чё здесь думать-то? Володь Дуримар однозначно лучший. Просто MVP всего ивента. <с> Ой! Пардоньте, пардоньте, ребятушки, пардонте. Пардоньте. А, Мариночка, спасибо вам большое Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо Обнял вас Да заговорили меня эти со своими э... Вот, опять здесь, короче э, Женя вастей есть Пожалуйста, поспорьте с ним Поспорьте с ним Он, э, короче, имба Он просто имба Он знает все. то же самое, что знаю я Но если вы не верите мне Поверьте, пожалуйста, ему Он вам с циферками и с позициями тоже все объяснит то есть, не одними подсадками сильная страна становится. На любой карте игроки обороны могут подсаживаться. Но почему-то на дасте атака все-таки сильнее. Да, никто не задумывался, почему. 9-8, дорогие друзья. Экономический раунд от обороны улетает в трубу. Да, в общем, короче, я с чатиком заговорился. Чуть-чуть потерялся. И, как вы могли заметить, прибавил раунд не туда. Да, я сделал 10-6. Хотя было 9-7. Огромное спасибочке отдельное... А, Мариночке за то, что она поправила И я вовремя реабилитировался Там, правда, конечно, еще и Виктор потом написал Ему тоже, респектулечка За внимательность Вот, спасибки, ребятки, спасибки Как я уже и говорил, вы у меня лучшие, лучшие Только периодически ножками топаете И пытаетесь спорить А дядя Саша умный С Саша не надо спорить Дядя Саша не будет спорить там, где дядя Саша может проиграть. Вот именно поэтому дядя Саша редко спорит. Но если спорит, то побеждает. Что, дорогие друзья, экономические. Экономические у нас сейчас от тоже приблизительно туда же улетает, куда и предыдущий полетел. Потому что, ну, как вы видите, точка А без сбоя французам была отдана. И команда в атаке реализует пока что наличие девайсов. Насколько успешно это можно представить. А, Причем настолько успешно, что не несут потерь. Обратите внимание, дорогие друзья. По одной смерти, а вот, например, Алексей не умер даже вообще ни в одном из трех раундов второй половины. То есть 9-9. Реализация луз минимума все-таки произошла. А теперь полноценный девайсный. Но ну, смотрим, чем работяжечки ответят. Я не спорю вообще, я просто ловлю кайф от КС. Во! Во, позиция у Вити прям вообще железная, бронебойная, с ней не поспоришь. Ну, смотрите, правильно, Рере, Кве-Кве, вы говорите. Да, дымы решают. Дымы раскидали, и атаки придется сидеть. А сколько дым секунд существует на карте? А раунд идет, помнится, минуту 45, да? Ну, раскидали дымы, посидели игроки атаки. А потом, когда они будут выходить, что будет оборона делать? По уму, опять же, Женя уже правильно написал сверху. Террорист с первым респом под коты выбегает и ловит КТшника с флешкой в руке. Поймите вот это. Поймите, это самое главное. Террористы тупо на котах быстрее оказываются. То есть с хорошим респом точка А падает. Ну, в случае только успешных перестрелок. Может не упасть. А так... Ретейки потом придется делать однозначно. Ну, газелист один в два, дорогие друзья. Сумеет ли? Минус Никита. Один из Никит. Кстати, у нас дабл Никита оставался сейчас. <смех> это такой своего рода один персонаж. Атака. Точнее, в атаке. Забирают десятый раунд и вырываются вперед, дорогие друзья. Работяги при этом остаются без экономики. Напомню вам, что это финал нижней сетки. И проигравшая команда все-таки займет третье место и лишится возможности сыграть завтра гранд-финал формата Best of 3. Ну и, естественно, лишится возможности получить приз за первое место. А он... Интересный будет или, может быть, там какашка в обертке, как говорится, простите меня за мой французский, но вот тут никто не знает, да, потому что это секрет. Один большой-большой секрет. А вот. Что-то там команда за первое место, короче, выиграет. А что? Узнаем завтра. Ну вот команда, которая в этом матче проиграет, побороться за победку завтра уже не сумеет. Думаю, работяги проиграют. Не знаю, как надо играть эко-раунды на этой карте. Не знают, как надо играть эко-раунды за этой карте на КТ. Ну, вообще, кстати, самая распространенная штука, наверное, все-таки это 5 юспов там в перемешку с диглами, с подсадками на точке А, или просто пойти банально запушить мидл и занять малый квадрат. Тоже, что, кстати, не лишено смысла. В общем, много стратегий для экономического раунда. Важно только понимать, что экономический раунд, ну, не очень целесообразно разыгрывать, все-таки, сидя где-то спрятавшись. О, даже 55, а я говорил 52. Все-таки, видите? Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Тракторист. -тык -тык. Минус Никитка, но точка Б немножечко упала. Женя подхватил тракториста. И тракторист не вывез, как вы понимаете. Бомба устанавливается. Алексей на постановке. Завтра во сколько начинается стрим? Стрим. Стрим завтра начинается в 19.00 по московскому времени. Алексей минус бригадирша и 3 в 2 ретейк В меньшинстве в данный момент находятся игроки обороны Бухгалтер 1 И бухгалтер по вот этому шагу назад, как вы понимаете, выбивать не будет 11-9 Надеюсь, там квартира в Магадане, приз за первое место Всегда хотел туда на отдых съездить А кто тур турик организовал? Никос, смотрите, в описании есть ссылочка В описании есть ссылочка, турнир проходит тут Забегаете туда, короче говоря, и видите паблик-сервер «Новые патриоты». И вот администрация этого сервера организовала турнир для своих ребят. «Меня поражает задумка разработчиков, спустя годы, почти четверть века назад придумали баланс игры. Их дальновидность поражает воображение. Они этой задумкой прямо для ИКС Гоу продолжили путь». Отчасти да, отчасти да, с этим нельзя спорить, действительно. Но баланс в Counter-Strike был хорош. За террористов на ЭКО покупают 5 ХАЕ и идут в скрип. Как минимум минус один КТшник, в лучшем случае два, бесконтактный бой. Ну вот, видите, видите. Тут надо просто понимать все приколюхи карты. Просто я поэтому и говорю, что многие думают, что на Тускане оборона сильная. Но, как правило, как правило, это люди, ну, типа там вот, не очень высокого спила, так скажем, да. Евгений и Никита. Расстрелы, расстрелы, и атака пробивает да, пробивает, хотел сказать, прорубает, а здесь именно подходит пробивает. Пробивает фанеру своим соперникам и заодно захватывает точку А. Тракторист, газелист, комбайнер, все едут на ретейк. Все едут, кстати, на шифтах, на первой скорости, неспешно. спешно. Ну, разве что только жопастик у нас уже находится на меду. Но, опять же, ретейка здесь, к сожалению, к моему величайшему, все-таки не будет. И это уже отдача 12-го раунда. Это уже говорит обо многом. Как эта карта называется и существует ли в пиратских играх? Да, конечно, существует. Называется она Д Тускан. Привет, брат. ПСК. Ваня, приветище. Болею за Никитосика и его команду. А также за красивую игру. Вот у нас ПСК пришел. <клёх> болеет за, за команду в атаке. Ну, в атаке, кстати, действительно, пока выигрывают. И, кстати, и в голосовании они тоже выигрывают со счетом 60 на 40. Шифтики. Шифтики решили включить в атаке и сыграть потихонечку. А потихонечку, как вы видите, а? А? Работает, вот у них шифтики потихонечку работают, но они хотя бы двигаются, блин, а команда работяги просто могут пол раунда сидеть неподвижно. Ну давайте бороться дальше. Точка А вновь горит. Куча гранат, куча флешек, хаешек И почему не проходят дальше Игроки команды в атаке Хотя вроде бы уже для этого все есть Минус от Алексея по бригадирше. Ну, газелист и бухгалтер остаются вдвоем Бухгалтер в сотне Газелист едет по длине Ретейкать Ну, посмотрим, посмотрим О, кстати Кстати, дорогие друзья, бухгалтер и газелист Все-таки по минусу сделали Минус трактористы Можно фаст делать, кстати, да-да-да ре Реререк, век, век, век. Действительно, правильная часть стратегии, потому что тракторист. Уууу! Даст ты, сфантастич, дорогие друзья! Ретейкнули работяги все-таки своих соперников. Вот тебе поворот. 10-12. Мой бой, как говорится, продолжается. Почему не хочешь начать комментировать современный Counter-Strike? Думаю, будет поинтереснее. Свид, я согласен с этим. Действительно, будет поинтереснее, но только... Кто ж мне доступ и даст к профессиональному Counter-Strike? Мне очень хочется комментировать, я все-таки своим каналом, потому что, как вы, думаю, знаете, чтобы прокомментировать профессиональный турнир, да, для него студии киберспортивные скупают права, лицензии. И запросто могут снести любой канал, который транслировать будет игры, потому что права на трансляцию у этой студии. Может, они этим и не будут заниматься. А что, если будут? Я лишусь канала... Который куда бедно аккуратненько развиваю на протяжении уже почти 8 лет. Ну, ладно. Если так, активно развиваю на протяжении двух лет. Мне очень будет жаль потерять почти 2000 прокомментированных матчей. Просто из-за того, что я комментирую э, профессиональный КС. А какая-то студия меня не берет, понимаете. Там все свои комментируют. Вот такая у нас беда. Начинаются, наконец-то, контакты. Команда в атаке, видимо, немножко подзаразилась синдромом работяг. И начали медленные раунды разыгрывать. Причем минуту уже пробегов где-то. Но все-таки зашли на точку А в очередной раз. Снова газелист и снова бухгалтер. Но на этот раз Никита решил сыграть на опережение, понимаете ли, да? Газелист и бухгалтер не успели открыться. Потому что соперник пришел к ним Первым. А сейчас уже за газелистом выезжают, да, а вот вопрос, убьют ли Никита, минус газелисты, это 13-й, дорогие друзья, 13-й Кто создает турниры, в которых участвуют города Узбекистана Ой, пиковый валет, их создает Хасан Абдулаев вы, возможно, такого не знаете Но если напишите мне в Телеграме Я дам вам его ссылочку Вроде на последнем мажоре Можно было с ХЛТВ комментить С задержкой в 120 секунд Ну, глобально, конечно Можно было, я не отрицаю Но повторюсь, опять же Лицензии, это лицензии Ну, тебя снесут канал И все, пипец как бы Алексей, минус тракторист. Еще один минус от Алексея. Проходка на точку А. В очередной раз. Да, заметьте, что практически все свои раунды в атаке строят вокруг точки А. У Чуев, видимо, слабость точки А у своих соперников. Бухгалтер! Затащена! Вот это поворот. Вот это поворот. Так, Вани Миронов, братишка, а что-то служил? Нет, не служил, разумеется, не служил. Зачем? Есть люди, которые, как говорится, рождены для службы. А я рожден для более высоких целей, дорогие друзья. Я, как говорится, любовник, а не воин. Есть, есть люди, которые будут защищать страну, пока мы будем их за это благодарить на гражданочке. Вот такие дела. А, бригадирший газелист по фрагу Евгения Вити в ответ. Точка Б вроде бы как рухнула, но при этом по-прежнему здесь есть бухгалтер, которого нельзя недооценивать. Правда, не в этом раунде. Правда, не в этом раунде и не в этот раз. Жапастый. В зигзаге. С деглом. Да. Жапастый очень переоценил свои возможности, когда открылся так глубок, глубоко и далеко. Так, ну что у нас там по счету-то? Вот сейчас как раз я вот, вот так должен был сделать, наверное, да? Вот сейчас ты, Саня, неправильно говоришь. Как это, Рустам? Я абсолютно правильно говорю. Если вы хотите, мы можем с вами подискутировать, конечно, на эту тему, но после матча. Виктор минус Газелист. Дорогие друзья, да, я уже разобрался, поправил счет. Я просто победу, работяг прибавил нечаянно команде в атаке уже. -хо -хо -хо -хо. Вот это Витя шмякнул бригадиршу. Вы видали? Вы видали, дорогие друзья? Вертушка в прыжке на 360, попадание в лоб. Пау. 11-13. Не-не-не, был же счет 9-6. 9 плюс 2 это 11 и 6 плюс 8 14. Тракторист и Жапастый остались вдвоем. И, как вы видите, по их действиям здесь тоже ретейками никакими не попахивает, да? То есть на этом, к сожалению, у них все закончится. А закончится поражением уже Которая может похоронить все шансы на победу команды-работяги. Не удается трактористу засейвиться. Выбить девайс тоже не удается. 15-11. матч Да, дорогие друзья, это матч Вот если вдруг кто-то не верит, сейчас по центру экрана написано 15-11. Попахивает ГГшечкой, конечно, дорогие друзья. Да, как правильно пишет Ваня. Потому что проблема, основная проблема здесь кроется в том, что... Девайсы. Девайсы, дефьюз-киты, все это... То, что у команды-работяги отсутствует. И бросаться на амбразуру, естественно, сейчас не вариант. Жапастый, кстати, поджал малый квадрат. Это вот то, что я как раз сказал, не вариант. Но... но, видите, иногда работает. Минус Никита. Но уже понимание того, что в спине есть один из соперников, должно накатывать на команду в атаке такую как бы движуху, типа побежали вперед. Нет, мы не хотим бежать вперед. Мы хотим дальше от Жапастова получать по лицу. <свист> <свист> Именно с таким, с такой аргументацией команда в атаке продолжает сидеть в большом квадрате. Вот я не вижу вообще логики, блин. Ой, простите. <свист> простите, дорогие друзья, немножечко ругнулся. Я не верю просто в то, что команда в атаке это делает вот. Опираясь на какие-то логические. Вот, нюансы, так скажем, до да, стороны. И вообще, в принципе, на логику. <сёк> Леха, ой, Леха, минус бригадир с прострела уволил только что соперницу, а еще троих уволит. Просто, ну, вас поджимают со спины. Ну, это же значит, что надо вперед идти. Разве нет? Ставить бомбу и уже играть от удержания этой самой бомбы. Это же самая, по-моему, простая примитивная стратегия. Соперники уже начинают обходить постепенно Леху. Ну, Лех при этом вообще спиной открывается, к сожалению, под бухгалтера. 15-12. Камбэк, дорогие друзья! Камбэк из Риэл, Знаете ли, да? То есть сейчас команда в атаке рискует дотянуть до овертаймов. А на овертаймов... На овертаймах, простите. Ой, как легко... А можно получить по голове. Бухгалтер. Стражит точку Б. При этом у нас какая-то перестрелка даже в зигзаге небольшая началась. Но вот МПшка у Алексея. Это, конечно, решение весьма и весьма спорное, на мой взгляд. Хотя... Ну, это, наверное, лучше, чем ничего. Хотя я бы, наверное, рассматривал Дигл вместо МПшки. Евгений и Никита. По фрагу бригадирша. Ответочка тракторист. На тракторе заезжает. За роб... Забивает Виктор. Куда Виктор бежал для меня тоже остается загадкой. Алексей минус жопастый. Тракторист и бригадирша с двух сторон зажимают точку Б. В тиски бригадирша вырубает Евгения. Минус бригадирша последним... Последним остается тракторист, дорогие друзья, и команда в атаке, убивая тракториста, получают-таки шанс реабилитироваться, дорогие друзья. Все-таки не хватило работяг на победу в этом матче, и третье место, почетное хочу заметить, третье место все-таки забирают себе ребята из команды работяги. Чат Выиграл, кстати, 60% голосов за команду в атаке было отдано. Так что до да, овертаймов мы, к моему величайшему сожалению, все же таки не доехали. Беда-печаль случилась. Беда-печаль. Огромное спасибо, присоединяюсь к словам Виктора, который сейчас в чатике пишет э, большое спасибо командам за красивую игру. Полностью согласен, игра просто превосходная. Вообще сегодня огромное количество матчей было очень и очень интересных и очень и очень прям вот забойных. Кстати, теперь Рустам, если хотите обсудить, можете уже теперь э, написать, в чем же я был неправ и касаемо какой темы. Э, теперь, раз уж у нас появилась свободная минутка, вот теперь... Можно обсудить и понять, в чем же, кто был неправ. Вот, дорогие друзья, на сегодня трансляция, ну, как бы, закончилась, да? Я сейчас вот подожду, если Рустам мне напишет, да, мы там немножечко с ним подискутируем все дела. Кстати, блин! Григорий! Григорий, я не знаю, ты здесь или не здесь? 200 рублей же от тебя прилетало, самому лучшему комментатору. Спасибо большое, Григорий. Я, черт возьми, вообще забыл в ходе матча. А... Сто лайков, что сто лайков ты хочешь сказать набили? Врешь? Врешь, Володя? Я обновляю страницу. 99, вот я лично. А, блин, да, сто. Сто правда. Ну только не надо мне, пожалуйста, твои вот эти. Я говорю, что я твою позицию не понимаю не более того. Не, я понял, какая конкретно позиция это. Я не хочу, Рустам, ты не подумай, я не хочу там типа сейчас э, на тебя наезжать, ты че там, я обязательно прав. Нет, я как любой человек могу оказаться неправ. Просто я вот и интересуюсь у тебя, в чем ты посчитал, что э, моя позиция, ну, как ты выразился сейчас, что позиция твоя не сходится с моей. Вот я, собственно, у тебя и хочу поинтересоваться, какая позиция это вообще касаемо чего? Вот. И ни в коем случае, Рустам, не подумайте, что я хочу с вами ссориться, ругаться там или что-то еще, да, то есть абсолютно нет. Мне это совсем не нужно. Я максимально миролюбивый человек. Ни в коем случае никогда не хочу с кем-то ругаться и уж тем более кого-то оскорбить не хочу. Все, руки пожали. Все, Рустам, понял вас, понял вас. Значит, тему обсуждать не будем. Значит так, дорогие друзья. Команда Работяги занимает третье место в турнире. Мои поздравления, это результат. Из 10 команд занять третье место. Респектулечки, низкий поклон ребятам. Тем более сегодня Работяги потели реально. Они три матча играли подряд. Три. О, 105 лайков. Да, ребят, вы что прям разогнались. Разогнались, не то слово. Вот. Команда Работяги сегодня отыграли все три матча. Они сыграли с Белоснежкой и Семью Гномами очень потную и непростую катку. Ну, немножечко подрослабились, конечно, в матче с Галинами Узбеками. И вот она третья. То есть, ну, я бы просто сам по себе достаточно сильно устал бы, играя три карты. Потому что ребята сели играть в 19.00 по Москве. Сейчас уже 21.46. То есть ребята, собственно, уже почти три часа как бы отыграли в КСК, Вот и устали, да. Возможно, усталость как раз-таки и сказалась и непосредственно из-за этого работяги не сумели. Может быть, может быть. Но факт остается фактом. Команда в атаке сегодня оказалась сильнее. В гранд-финал проходят именно они. И в 19:00 по московскому времени, дорогие друзья, завтра пройдет грандфинал. где команды. Спасибо вам большое, Никос, за подписочку на канале. Вот. Сыграют завтра в атаке снова с командой Анви. Напомню, что вчера, вообще-то так вот для справочки, да, команда Анви как раз-таки выбила команду в атаке в нижнюю сетку. Плюс еще и в групповом этапе выигрывали у них. Поэтому... Для команды в атаке это неплохой шанс реабилитироваться И показать, что они способны вообще на изи все вытаскивать И даже в таких тяжелых ситуациях занять первое место Ну а для команды Анви это просто возможность занять первое место И доказать, что они команда, которая, хочу заметить Единственная команда в этом турнире Ни разу еще не проигравшая ни один свой матч Это тоже очень важно понимать Команда еще ни разу да хорош, Володя, мать твою! <свист> <свист> а, Володя, Володя! Володя Дуримар подогнал мне очередную извращенскую игру, короче, которую мы потом с вами будем проходить. Спасибо тебе, Володя, большое! И вам большое спасибо, ну реально, вам без сарказма, зрители, спасибо за лайки. Действительно, 105 лайков это очень-очень-очень огромный труд от вас, спасибочки. Низко кланяюсь вам. Володя, спасибо за то, что выпросил лайки. И уже, да, саркастичное спасибо за игру. Ну ладно, ничего страшного. Уже три эротические игры Володя накидал. Представляете? Я хочу сразу, кстати, сказать, что когда я буду эти игры проходить, на них будет стоять 18+. Если вам нет 18 лет, вы не увидите... Эти стримы и это прохождение Потому что, опять же, канала лишаться я не хочу Все, дорогие друзья На этом мы сегодня подытожим Завтра жду вас всех В 19.00 по московскому времени Не забывайте подписаться на все мои социальные сети Чтобы быть в курсе всего И всех последних новостей Всех обнял Донатерам сегодняшним, а точнее Григорию Огромное-огромное спасибо Всем, кто не донатил, тоже спасибо Жду вас завтра А сегодня Удачного вечерочка, дорогие друзья. Всем пока.